3 октября воскресенье убывающая луна в деве с 11 .36. до этого период луны без курса с 2 часов 47 минут в знаке льва день идеально подходит для отдыха домашних дел наведения порядка в целом благоприятный многое проясняется затянувшиеся вопросы решаются долги возвращаются это 27 лунный день символ трезубец жезл День Нептуна, в который проигрываются все его мистерии от зависимостей до высоких состояний сознания. Связан с водой и морскими путешествиями, а также с творчеством, музыкой и медитациями. Это день получения сокровенных знаний, освобождения и обретения психологического комфорта. Рекомендуется медитировать, так как в этот день возможно интуитивное прозрение. Во второй половине дня, то есть когда закончится период Луны без курса, начинается хорошее время для заготовки трав, изготовления лекарств, работы с минералами. Ретро-Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-Юпитером. Время глубокого анализа, интеллектуальной деятельности, выявления ошибок и их исправления. Творческие люди обретают вдохновение, целители испытывают озарение. Камни сегодняшнего дня. Аметист, изумруд, лунный камень, розовый кварц, серенит. Хороший день для решения семейных вопросов, примирения с родственниками и соседями.